Не очень тяжко на работе с родственниками, с окружающими. Я читаю молитву утром, вечером, но все равно обижаюсь постоянно. Молюсь из чувства долга. И чтобы жить стало легче. Но не помогает. Потому что вы думаете о себе постоянно. Вот если вы молились и думали о том, чтобы думать об этом святом человеке, о нем думать. Я хочу тебе служить, я хочу жить для тебя. Мне надоело думать о себе, я уже устала так жить. Постоянно о себе и о себе. Я уже не могу так жить. Я хочу переключиться от этого всего. Я хочу настроиться на чистоту, на твою чистоту. Я хочу твоими наставлениями жить. Вот тогда бы помогало. Я продолжаю молиться, но не верю, что станет лучше. Потому что вы молитесь для того, чтобы вам стало лучше. Это эгоизм. А надо молиться для того, чтобы служить святому человеку. Надо просить у него служения, желать всем счастья, любви им молитвы. Просить служения, забыть про себя. Как только человек забывает про себя, сразу же ему становится лучше. Вот смотрите, как мы настроим. Мы настроим на самопожирание. Сейчас объясню. У каждого человека есть озеро счастья в его сердце. Но так как мы эгоистично настроены, мы же сами сжираем это озеро счастья. Почему? Потому что мы хотим наслаждаться жизнью. Я хочу, чтобы не было хорошо. И поэтому мы его сжираем сами. А когда капелька счастья падает, она сразу же испаряется, потому что мы ее высасываем. Когда человек настраивается на святого человека и желает всем счастья, то ручеек счастья начинает течь, не останавливаясь, втекает в озерца всех родственников, друзей, знакомых, всех, кто находится вокруг. И при этом озеро счастья самого человека сильно наполняется, но он об этом не думает. Вот иногда мне пишут такие записки, Олег Геннадьевич, спасибо вам большое, у меня все хорошо. На самом деле все по-прежнему, родственники те же самые, «Работа та же самая, жизнь та же самая, но у меня теперь все хорошо». Поднимите руку, кто может сказать такие слова? Вот это те люди, которые начали жить правильным путем. Пошли. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра иди за солнцем следом хоть этот путь неведом иди мой друг всегда иди дорогою добра за солнцем следом означает за святостью за святостью надо солнце почувствовать в своей жизни. солнце понимаете солнце ты посмотри какое солнце в жизни. солнце оно дает свое тепло тебе и мне солнце «Дарите солнце, как весенние цветы, и сразу станет на земле еще светлее». Понимаете? То есть солнце означает то, на что мы должны настроиться. Понимаете, если мы есть в ветках приводится такой пример. Если люди в основном живут определенным типом жизни, всем известным, но есть особые люди, которых называют, что они как пчелки, Веды говорят, что есть сознание мухи и сознание пчелы. И пчела, и муха хочет счастья. Все хотят сладкого вкуса. Сладкий вкус олицетворяет счастье. Все хотят сладкого вкуса. Пчела летит к нектару, к сладкому вкусу. Ее остановить невозможно. Препятствия какие хочешь строй, она всегда будет лететь только к нектару. Она не видит никаких других идей. Она хочет только сладкого вкуса, и она настроена только служить. Она берет нектар и улей. Отдала нектар булей, идет опять дальше, летит служить. Все, у нее нет другой идеи в жизни. Она хочет только служить, и все. Когда она сильно устает, она остается улей, начинает есть мед. Этот мед облепляет ее, все. Ее лапки дрожат, трясутся, глаза вращаются, о счастье. Я сам это видел, изучал это смотрел жизни. И когда она наестся меда, она опять освобождается от него и летит за нектаром. Так протекает ее жизнь. Это жизнь, которая предназначен каждый человек. Каждый человек должен думать о хорошем, искать хорошее, говорить о хорошем, прощать, просить прощения, желать всем счастья, забыть про себя. Все, это так, как мы должны жить. Но так как внутри у нас сидит жаба, которой мы не хотим душить, или муха то это муха, а она тоже летит за счастьем, за них там. И по дороге видит куча непорядок, бардак в стране. Надо разобраться в этом вопросе. И она летит, чтобы сказать, как правильно. Почему это они так живут, как скоты? Сейчас я им объясню. И она начинает там ругаться в этой куче навозной и Опарыще потом заводится, и так она там живет, поселяется уже в этой куче. И спрашивается, почему бы ей к нектару-то не подлететь. Некогда. Дела все время, понимаете? Оставь свои заботы, падения и взлеты. пойми, что это жизнь и детская игра. Мы очень сильно привязаны быть мухами в этом проблема, понимаете? Постоянно о себе, ведь иначе мне так плохо, помогите, мне плохо, помогите, неплохо. Продолжаем молиться, но не верю, что мне поможет. Что мне делать? Как преодолеть неверие? Как стать пчелой? Есть один способ могу с вами поделиться. Я на самом деле уже третью лекцию подряд об этом говорю, но услышать это очень трудно. Способ простой. Вы начните просто, просто начните думать о святом человеке. Читайте его жизни. Начните молитвы слушать, духовную, духовные звуки. И повторяйте их. Слушайте молитву и повторяйте. Кажется, это бестолковое занятие какое-то. Человек ведь не может сам молиться, понимаете? Я молюсь, молюсь, но ничего не помогает. Потому что не знаете, как молиться. Вы чем занимаетесь? Понимаете, если осел поет свои осливленные песни и ему дать микрофон, он будет по-другому как-то петь? Будет петь те же самые песни, понимаете, только погромче. То есть наш человек, который не может отвлечься от себя, он не может поменять свою жизнь. Отвлечься от себя очень трудно. Это практически невозможно сделать. Для этого нужно думать о чистом святом человеке немотивированном. Не нужно молиться, помоги мне, помоги мне, помоги мне. Нужно молиться, я хочу тебе служить, я хочу тебе служить, надо отвлечься от себя. Понимаете, вот именно прикованность к себе и рождает карма. Вот этот махарикс страданий, в котором мы все живем. Прикованность к себе это все делает. Причина прикованности к себе. Один ученик побежал к учителю, пал на колени. Мой учитель, я очень падший, я самый падший, я самый падший на свете. Он поднял, он говорит, ты не самый падший, ты просто падший и все, иди служить другим. Самый падший, видите, опять я самый. Если падший, то самый падший. Самое означает прикол на себе. Забудь про себя. Перестань о себе думать. Не так плохо, помогите мне, мне, я мне. Можно услышать голос вашего декорачивая. Очень хочется. Услышите, когда придет время. Сейчас у нас духовное У мужа очень плохие отношения со своими родителями. Он в разводе. Они в разводе, они в разводе, да. Извиняюсь, что-то не то прочитал. Да? Развелись, когда ему было 14 лет. Муж видит в своих неудачах мать и отца. Не уважает их, грубит. Сам находится в затяжной депрессии. Наши с ним отношения тоже складываются не лучшим образом. Но я слушаю лекции, работаю над собой. Могу ли я наладить отношения между моим мужем и его родителями? Не факт. Но вы можете сделать так, что вас это не будет беспокоить. Вы примете его таким, какой он есть. Из три этапа победы над судьбой. Первый этап. Мне стало спокойно рядом со своим депрессивным мужем. Второй этап. Я уже могу в своем сердце устраивать с ним отношения, чистые светлые отношения. И я могу хорошие вещи ему о хорошем говорить, о чем то что с тобой стряслось вдруг опять, быть может, я в чем виноват, нельзя же молчать, упрямо молчать, и час и другой подряд. Понимаете, когда человек хочет поговорить с близким человеком, он говорит, я виноват перед тобой. Я виноват, пожалуйста, прости меня. Смотри, в реку смотрится облака, солнце сияет, волка течет. Течет река Волга, а мне лет. Да, помните, Бернес, Марк Бернес. Ведь очень красиво, то есть это красивый город Самара. Очень красивая река, холмы такие, сосна. Вы ничего не видите. Почему? Потому что мы сосредоточены на своих проблемах очень сильно. Меня спросила сегодня журналистка, «Как вы считаете, что особенно в этом городе?» Смотрите, город создан в пойме двух рек. Это очень благоприятно. Дальше. Река очень большая. Когда река очень большая, когда лекции читал Красноярский, там Енисей течет, огромная река такая же, как о, холмы такие высокие вокруг, сосны. Господи, как хорошо, как красиво. У меня душа просто там вот... Дышала, я чувствовал благодать Божью. Здесь тоже же самое. Тоже такая энергетика хорошая в городе. Чего не хватает? Не хватает правильной жизни, правильной нацеленности не хватает. Мы не видим всего этого. Я сегодня стоял по шейку в воде, смотрел на солнце и мысленно молился за вас. Я чувствовал очень тяжелая судьба у некоторых людей в зале. Я, когда смотрел на солнце и читал молитву, мгновение просто разлеталось вот это чувство плохое. И чувствовал, что зал наполняется силой этого солнца. Потому что солнце это огромная сила радости. Ра означает солнце, даст означает давать. Радость означает дарить солнце. Я смотрел на солнце, стоял в воде и. Чувствовал силу внутри себя, способность вот это, что мы победим, у нас все будет хорошо. Я чувствовал, что наполняется радостью зал, думал о вас в это время. Я еще подумал, что такая огромная сила заключена в природе. Бог наделил с такой силой воду, солнце, лес был тяжелый период в жизни, стресс. Я шел по лесу и чувствовал такое облегчение, что мне легче легче становиться, просто шел по лесу. Я Шел на уга, а весенним протоком, да. Ну то есть и мне легче становилось, все легче Я думаю, Господи, как, как прекрасен этот мед, сколько силы в нем заключено. Но мы же ничего не видим. Мы не хотим этой силы, мы постоянно сосредоточим на своих проблемах. Это означает скупость просто и все. Потому что только, только тот человек, который думает о других, он может Солнце увидеть. Солнце невозможно увидеть, думая о себе. Все, кто кверху задом лежат на Солнце, они чувствуют Солнце. Они только слабый отблеск его энергии понимают. Они не могут возрадоваться в своем сердце солнцу очень сильно. Это невозможно. Для этого надо забыть про себя. И служить, служить, служить. Служить всегда, служить везде. До последних донца. Служить и никаких гвоздей. Под лозунг «вое солнце». И светить — это одно и то же. Да? Вот когда человек так начинает настраиваться, тогда он побеждает судьбу, начинает. По-другому никак невозможно. Как сделать так, чтобы муж э, и родители его помирились? Вы сначала победите свою судьбу, потому что вы почему хотите, чтобы они помирились, чтобы вам было легче жить? Вы настроены на себя. Это значит, что никакой победы не будет. Отвлекитесь от этого всего, начните служить чистоте, святости, начните внутренней жизнью жить. Что постепенно произойдет? Вы успокоитесь в этой ситуации, в которой вы находитесь. вы успокоитесь просто. Вам легко будет вот в этой ситуации находиться. Ну, муж мой, вот такой вот человек, у него тяжело. Он в депрессии с родителями находится. Течет река Волгана. Ну, то есть у вас параллельно будет счастье в сердце идти, а с другой стороны вы будете чувствовать, что вы можете уже принять. Потому что пока счастья нет, не примешь ситуацию. Чтобы ее принять, нужно, чтобы откуда-то счастье шло, понимаете? Без счастья невозможно ничего принять. А мне 17, а мне уж 30, а мне уж 40, как масштабе, а мне уж много лет. Да? Видите? Счастье же есть в любом возрасте. Ну то есть... Мы с молодым человеком живем вместе почти год, но он не готов на мне жениться. Как не работать над собой? Надо помолиться, набраться силы, и потом надо ему душить. Верночная в — «души пластовыми словами». Она очень ласкала, пойдем зайцу. Надо где-то 50 раз сказать Кажется, ну слушай, отстань мне, что пойдем зад, да пойдем зайцу. Пойдем, вот Так надо. Ну пойми, что вот если мы с тобой рожать детей будем, они будут непонятно, чьи дети. Потому что мы с тобой не меньше жена. Мы как-то как будем, тогда папа и мама для них. Ну как это все? Непонятно для меня. Пойдем, распишемся. Мы же любим друг друга, мы, не, мы же не лицемеры. Гражданский брак. Гражданский брак. Когда какой-то грех надо оправдать, надо назвать его очень как-то таким словом, почти в Ленина, да? Гражданский брак. Усыпили кошечку, усыпили. Не усыпили, а брошили. Гражданский крак, кошечку уцепили. Мы любим все зачинять, сочинять Надо говорить правду просто себе, и тогда будет легче. Молодому человеку надо смелость, женщина должна быть очень смелой в отношении с мужем. Очень смело. Любовь означает смелость также. Смелость не означает предательство. Надо смиренно очень подойти. Девушка может сквозь слезы смиренно. Смело сказать. Пойдем расписываться. Бывает, заявление подойти. 50 раз надо это сделать. Не подряд, а каждый день. Каждый день по одному разу. В течение полутора месяца будет результат. Потому что мужчина он ничего не может сделать, он будет метаться, он может снится, будет, пойдем распишемся, пойдем распишемся. Уже не сможет потом, потому что женщина магически действует на мужчину. У нее же сила любви из нее исходит. И когда вечером переставать будет, вы скажете, давай сначала распишемся, а потом все остальное. Тоже с лодками на лице не надо ругаться. После того, как с помощью поста и молитв откопало в себе много плохого, много грязи, чтобы делать, что делать дальше и как с этим жить. Не надо откапывать себе грязь, она сама откапывается. Когда человек начинает думать о святом человеке, то его грязь отражается, понимаете, сравнение получается. Он святой, а я грязный. А Вы сойдите, сойдите, да. У нас сегодня много цветов есть. Спасибо. Полку можно положить. положить. Нет, на, на пол лучше, да. Кто-то вазочку принесите, организатор. Спасибо. Спасибо. Помните, что не надо в себе копать грязь. Это не помогает. Грязь сама, вот ты начинаешь думать о возвышенном, грязь сама высвечивается в твоем сердце, приходит знание в правильной жизни приходят знания в своем сердце. Для чего? Чтобы это исправлять. Если ты молишься, чтобы увидеть грязь, увидела, и что дальше? Стало еще хуже. Почему? Потому что грязь всегда должна видеться в сравнении. Это объем работы, понимаете? Вот, допустим, мне надо копать, а лопаты нет. Неблагоприятная ситуация, да? Поэтому нужно, когда не нужно думать о своей грязи. Не нужно думать о своей грязи. Когда это пустая трата времени вообще. Люди так часто делают, Да думают о своей грязи постоянно. Не надо думать о своей грязи вообще. Грязь в сердце есть, ну ничего страшного, надо трудиться дальше. Это объем работы просто. Не надо постоянно смотреть, ой, сколько копало. Только копаем. Просто копаем, и все. Вот много копать. Знаешь, что много копать. Знаешь, грязь и сердце. Просто копаем. Нет, Олег Геннадьевич, мне так трудно об этом думать, что только грязь. Ну, ты просто бездельным занимаешься, бездельным. Надо копать. Думать о Святом Человеке, желать всем счастья, молиться. И грязь, она пает постепенно. От этой деятельности тает грязь. Надо думать не о себе. И тогда с Я растоплю кусочек льда, Сердцем своим горячим. Да? Ты позовешь, и я приду. Я не могу иначе. Ну, то есть, надо жить не для себя, понимаете? Не для себя. И тогда все будет растапливаться. Ой, Ирина Ильич, у меня столько грязи, столько... я такая падшая. Просто плачу и все. Надо молиться, не надо думать о себе. Видите, как сильно приковывает к себе человек, страдания приковывают к себе человек. Вы говорили, чтобы выйти замуж, надо отпустить мысли о замужестве. У меня с полгода внутреннее ощущение, что я готовлюсь к замужеству. Слушаю лекции, изучаю вопросы семейных отношений. Учусь готовить. Молодец. Я заблуждаюсь, что опустилась в ситуацию или действительно может появиться истинное внутреннее знание, что скоро выйду замуж. Олег Геннадьевич, я уже скопила деньги, чтобы купить студию. Но почему-то вот как-то постоянно все равно мне хочется сначала стулья, не а потом деньги. Ну вот что делать? Несмотря на то, что хочется сначала стулья, надо продолжать служить. То есть вопрос такой: Олег а Геннадьевич, я уже, все скоро, да? Я не принимаю решений. Я не принимаю решений. Поэтому... Скорее всего, нет, потому что, когда девушка уже должна выйти замуж, она вообще об этом не думает. Не явно, не тайно, а просто служит, служит, заботится обо всем. Она становится Золушкой такой красивой. Хоть поверьте, хоть проверьте, вчера ты ну вчера вписано с То есть она служит, заботится и раз, неожиданно. «Будь-то принц ко мне приехал на серебрянном коне». Понятно, да, система? Она не должна думать о себе, просто заботиться служить всем. Откуда она берет это настроение от чистоты, от святости? Она изучает священные Писание, думает о Святом Человеке, живет такой внутренней жизнью. Наступает момент, когда она становится румяной, красивой, гормональные функции начинают активно жить в сердце. И Девушка такая, она очень привлекательна для мужчин. И много красивых девушек есть, но они привлекательны. Но есть привлекательные девушки, которые вот ни о себе не думают. У них другая красота совсем. Она вызывает желание, ответственность у мужчин, ответственность вызывает. Желание. Не просто наслаждаться ей этой девушкой, ответственность возникает. Понимаете? Она сама ведет себя ответственно по отношению к другим. И к ней тоже такое же чувство возникает. Но это не дешевая же Поэтому вы уже сделали несколько шагов. И спрашивайте меня, Олег Геннадьевич, когда замуж? Я уже пошла туда, когда замуж? Да идти. Придет время, узнаешь, когда. Когда девушка знает, что ей замуж, она не спрашивает об этом. Но узнают, успокаиваться. Когда печать в сердце ставит что скоро замуж, девушка успокаивается, она не пишет записки все. Она знает, что скоро замуж, она уже самодостаточная, она чувствует себя хорошо, у мне все нормально, экзамены сданы, все, все нормально. Понятна система, да? Если записки пишутся, значит еще экзамены не сданы. Я живу с молодым человеком один год. В какой-то момент я поняла, что доверие к этому человеку, как мне научиться, что нет доверия к этому человеку, как мне научиться доверять ему. Но у нас никому нет доверия. Я приехал домой к маме, она говорит, что-то вот, сынок, я живу и чувствую, что мы все чужие здесь в этом мире. Я говорю, да мамочка так и есть, мы же все эгоисты, поэтому все чужие. Люди просто иногда наслаждаются друг другом и кажется, что мы близкие. Но потом, когда наслаждение заканчивается, тогда кажется, что мы чужие. Так мы чужие и есть. Потому что только духовно развитые люди близкие. Все остальные чужие. Я в Индии жил в одном святом месте и работал там в госписе. Это место, где. Люди приезжают оставлять тело, умирать. Куда приезжали возвышенные люди оставлять тело? И человек приехал, у него развился царос печени, он в молитве такой живет. Когда он оставил тело с улыбками на лице, то интересная вещь произошла. Пришел его друг один. Мы вместе начали петь молитвы вместе с ним, перед его телом. Потом наступила ночь, и я почувствовал себя очень тяжело. Мне уст... Я устал. Я пошел спать, я жил прямо в этом же месте, только чуть-чуть в -чуть другом ну, В этом же, как бы, там называется ашрамы такие. То есть, там в, одно, в одном помещении э, на веранде вот, была молитва, а я в другом месте пошел вот так вот, спал. Когда я проснулся, было уже поздно. Я встал с постели, умылся. И когда я вышел, чтобы пойти в храм, я увидел, что он до сих пор поет и молится над ним. Мне. мне стало жутковато, потому что я таких, такого не видел в своей жизни, такой силы духовной. Когда я пришел из храма, вернулся, там были духовные службы, лекции, там я вернулся через 4-5 часов, он продолжал петь и молиться рядом с Ним. Я сел и начал тоже с Ним это делать. И потом уже пришла процессия, которая, через несколько часов, которая должна была премировать, чтобы провести люди возвышенные, чтобы положить тело и понести на кремацию И Он сопровождал эту процессию пением. А я просто был устал, необыкновенно, после трех часов опять этой молитвы. И опять вырубился просто. Это дружба мои хорошая. Все остальное это фигня. Понимаете? Вот это просто пустая трата времени. Мы думаем, что мы любим друг друга. Это, это просто иллюзия. У нас нет любви, мы черстенькие, понимаете, в своих сердцах. Вот этот человек, который вот так поступал, знаете, как он свое тело оставил? Знаете, как он умер, оставил тело? Тоже уже ушел из жизни. оставил тело вот в таком поклоне. Считается, что. Когда человек лежа, ну, как это называется, дандоват, падает как палка. То есть когда человек кланится вот так вот, не просто вот так на коленках, а вот падает перед Богом, это очень самый возвышенный поклон. Вот он умер в таком поклоне перед алтарем. Понимаете? И я хотел понять, куда тонкое тело дело сегодня, куда он пошел. Я изучаю этот мир и когда я узнал его смерти через два часа, я узнал, хотел узнать, куда он пошел. И я настроился на его тонкое тело, как я обычно это делаю, и нет тонкого тела. Нет тонкого тела означает, человек ушел в духовный мир. В духовном мире нет тонкого тела, там есть только духовное тело. Там нет страдания, там есть только счастье. Для тех людей, которые забыли про себя, забыли, понимаете, которые думают только про других, живут только для других и никогда не думают о себе совсем. Они лишаются всех страданий и уходят туда, где нет страданий, в чистую светлую обиту. Понимаете, о чем я сейчас говорю? То, есть, что как человек живет, такой результат они получают. Но... Если вы обнаружили в своей жизни, что вы чужие – ничего страшного в этом нет. Это вы узнали правду, просто, и все. Но если вы начнете молиться Богу и служить, просто выполнять свои обязанности перед близким человеком, сначала вы привыкнете к нему, вам с ним будет хорошо жить, просто почувствовать, что это ваш человек. Потом дальше вы начнете уважать, потому что почувствуете чистоту в нем. Потом, когда вы с этой чистотой начнете общаться, у вас появится верность, а потом вы начнете искренние отношения строить. И к этому времени этот человек тоже начнет сильно меняться. Благодаря вашей силе внутренней духовному. Так человек должен жить в своей жизни. Это единственный способ. Если вы почувствуете чужие друг другом, это нормально. Надо просто начать жить по-другому, и вы много чего -то другого почувствуете. Кто из вас чувствовал близкого человека чужим, но начал действовать вот так, как я говорил? А, и это не мои слова, это во всех священных писаниях написано. И у вас другое чувство близкого человека. И руку, смотрите в зал. Смотрите для вас, для всех, да. Видите, сколько рук поднято? Это означает, что это не выдумки не то, что я говорю. Это правда. Были чужие, стали чужие. Мы же с душой рядом, который мы не знаем. Чем больше человек наслаждается другим человеком, тем больше он оскверняется. Люди, когда только сексом друг с другом занимаются, когда они просто наслаждаются, целуются, ходят там вместе, наслаждаются жизнью, они забывают друг друг друга, они вообще ничего не знают друг друг друга. И больше пропитываются недостатками друг друга. Потому что они начинают ждать наслаждения. А когда ты ждешь наслаждения, оно заканчивается. Чем сильнее ждешь наслаждения, тем меньше ты получаешь его. И под наступает такой момент, когда они сильно ждут наслаждения друг от друга, а наслаждения нет, начинаются ругать, скандалы. А ты раньше на меня не так смотрел, как сейчас. А ты раньше со мной не так разговаривал, как сейчас. А все это было раньше, потому что это было не ваше, это Бог вам дал подарок такой, что вы чувствовали друг друга такими чистыми и светлыми, а теперь сами трудиться начинаете.